Дыш, дыш, дыш. Смотри, короче, какую нахрен эту тему замутили, короче, с моим айфоном, короче, нахрен, блин, я тебя горячу, это точно без джелбрейка, короче, все легально, там тут, сюда, нахрен, мы просто с блин, горали, короче, ну. You know. Смотри, берем вот так вот, нахрен палец, улыбались. палец, короче, опа, кастомизированный лок-скрин, нахрен, блин. Потом дальше берем, опа, кастомизированный холм нахрен, блин. Прикинь, все это на айфоне без джелбрейка, короче, нахрен, блин, вот эти вот, вот, вот Там Break, не знаю, что там хрень, короче, какая-то юно, you know, блин. Смутили, короче, прикинь, вот так вот стукенцу, ну нахуй, блин, юно, you know, короче, все телочки теперь малышки, от нас балдит, блин, короче, нахуй. Что мы будем там, собирать конце Походу, это малышки пришли. Наверное, хотят такой же лок-скрин и а холмскрин себе сделать. Вот Сейчас малышки иду, иду малышки. Да ладно! Да ладно! Здорово, народ, и так повелось испокон веков, что iOS довольно консервативная с точки зрения внешнего вида система. Безусловно, OS претерпевает изменения от обновления к обновлению. Однако, как правило, они все малозаметны и практически ничем не отличаются от того, что мы с вами либо видели на Android, либо видели раньше самой iOS. Но что если я покажу вам в этом видео способы кастомизации экрана блокировки и экрана домой на любом iPhone с iOS 13? Интересно? Тогда поехали! Ну а перед тем, как действительно поехать, рекомендую к установке максимально простой аналог iTunes от iMyFone – iTrenzer. Утилита позволяет не только создавать полную резервную копию вашего гаджета, но и кастомный вариант только с теми параметрами и файлами, которые вам действительно необходимы. Также присутствует опция экспорта данных как с вашего устройства, так и из ранее созданных копий на вашем компьютере либо внешнем жестком диске. Ссылка на программу находится в описании и в комментариях к этому ролику, поэтому переходите, скачивайте, устанавливайте и радуйте жизни. Рекомендую! Для того, чтобы изменить внешний вид Lock Screen на нашем iPhone, добавив различных пасхалок, вроде окантовки кнопки фонарик и камера, а также Home Screen, добавив загорание по периметру экрана смартфона в разных цветах, в общем, все то, что вы видели у меня прямо сейчас, надо сделать следующее. Переходим по ссылке из описания к этому видео и ждем, когда у нас откроется японский, судя по всему, сайт с множеством иероглифов, среди которых знакомыми покажутся только именования модели iPhone и версии iOS. Далее, отталкиваясь от модели вашего iPhone и версии операционной системы, выбираем любой понравившийся вам вариант кастомизации интерфейса системы. У меня iPhone XR на iOS 13.3.1 и я выберу этот сет кастомизации. Затем у нас открывается страница с выбором дизайна в различных цветовых исполнениях. Мой любимый вариант из этого сета – Kimano. А дальше все просто. Кликаем на первую картинку, сохраняем. Возвращаемся обратно, выбираем вторую картинку и тоже сохраняем. Теперь дело за малым. Заходим в галерею нашего iPhone, выставляем первую картинку на Home Screen, то есть рабочий стол, и точно так же выставляем обойную, предназначенную для Lock Screen устройства. Предупреждаю вас быть внимательнее. Перед тем, как установить каждую из картинок, не забудьте отключить опцию изменения перспективы, находящейся внизу, прямо по центру. Вуаля! Готово! Для устройств с кнопкой «Домой» тоже имеются варианты кастомизации. Конечно, не совсем похожие, чуть другие чуть поменьше, однако чем не изменение внешнего вида? По-моему, выглядит очень необычно. По крайней мере, у меня друзья спрашивали, как сделать точно так же на их айфонах. Well, guys, если у вас получилось изменить внешний вид вашего айфона, тогда ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Если соберем на этом ролике одну тысячу лайков, обещаю сделать похожее видео с еще большими вариантами кастомизации вашего айфона айфон. На сегодня это все. Не забывайте подписываться на канал, делиться моими видео со своими друзьями, а также пишите в комментариях отзывы о моем творчестве. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока-пока!